Короче, мы, как и подобает печникам, настоящим, которые делают камин, должны, как сказать, отметить заслуги печек, которые сделали какие-то другие люди. Да. Вот, я сначала как бы скептически отнесся к этому вот. Произведению искусств, но ну, вот, который день идет, я, в общем-то, благодарен человек, который сотворил себе произведение. Вот эта часть собирает золу, и в течение ночи спокойно здесь хранится и зола, и угли. Угу. Вот в этой нижней части я обратил внимание. Вот. Ну и, соответственно, за счет вертикальности можно туда записывать огромное вертикальное полено. Угу. А если уложить плотненько, угу. снизу горит, как будто то же самое, набитая печка, но только в вертикальном положении. Угу. Так что вот так вот, друзья. Да. Это все для чего делается? У нас по ночам, хоть это и Крым, у нас по ночам тут где-то минус 3-5 минус бывает. Да? 2. 1, 2, 3, 5. Так. Вот, вот. А мы же что делаем? Мы же работаем с раствором, который, который как бы не должен же замерзать, да? Поэтому приходится поддерживать некое, некое плюсовое состояние в помещении. Вот Николай Меркурич предусмотрительно все это заделал. Вот окна полили пленкой. Двери завесил пленкой всякими персидскими коврами. Как-то мало-мало обшил и утеплил потолок Но это все временно Он, конечно, все сделает потом Замечательно и красиво Но мы Можем работать И у нас температура Примерно тут стоит плюс 10 градусов Плюс 8 Так, так Факт что, что, что у нас с резкостью? Градусник да, Ну вот так что спасибо добрым людям, которые сделали такое вот как бы страшное, страшное произведение. Но оно работает.